Сегодня поговорим о конфликтах, которые встречаются как в семейных отношениях, там, между друзьями, между бизнес-партнерами. Люди приходят ко мне и говорят, попробуй нас ну, помирить. Я спрашиваю одного, что он хочет, спрашиваю другого, что он хочет. И самое удивительное, они хотят очень часто почти одно и то же. Нет, конечно же, есть нюансы, как без них, дьявол всегда в деталях. Но в целом картины похожи, почему же, же они не могут договориться? А вопрос-то главный, если я предлагаю, у меня люди решали на тренинге задачу, как поделить апельсин, решили задачу, решили, мне кожура, тебе, тебе мякоть, потому что мне на апельсиновый торт, а тебе сок, договорились, все разобрали по мелочам, говорю, вы все равно не договоритесь, как так, вы, Виталий Владимирович, мы же только что все разобрали, говорю, вы все равно не договоритесь, это руководители предприятий, встают, начинают договариваться, специально пишу их на камеру, ну, чтобы они потом не отмазались, да, что у них не получилось, и они не договариваются, и знаете почему, вопрос, кто с кем согласится, я предлагаю, он соглашается, он предлагает, я соглашаюсь, ну, соглашаюсь, вопрос, то из нас главный, получается, что нас, наш статус, наше ощущение нашего статуса мешает договориться, когда решение всех устраивает, вопрос, кто кого примет, кто предложит, а кто прогнется. Понимаете? Вторая причина. Когда мы не слышим друг друга, говоря то же самое, что и оппонент. Я не слушаю его. Я сижу и жду, когда он выскажется. Высказался, теперь я свое говорю. Ну ты че, я не на русском языке понимаю. Ты что глухой что ли? Ты что не русский что ли? И это все связано с тем, что человек доказывает свою картину мира, нисколько не интересуясь картиной мира другого человека. Хотя не похоже. Но он никак не хочет ее изучать. Хотя если бы он начал изучать, он увидел бы небольшие нюансы и начал они бы, они начали договариваться. Конечно же, легко сказать, а как это все реализовать? Я думаю, что без практики ничего не получится. Если у вас возникли какие-то разногласия с вашими партнерами или вашей семьей, приходите мое их решим, я помогу вам услышать друг друга Если, конечно, вы сами это уже не попробуйте. Попробуйте спросить, а что это значит, а что ты мне хочешь донести А что я должен понять, ну или должна понять Попробуйте взаимодействовать с картиной мира другого человека А не передвигать свою Если у вас получилось, прекрасно, живите, наслаждайтесь Если же нет, добро пожаловать ко мне в гости И мы решим ваши проблемы